В членов комиссии с правом решающего голоса. Горум введен. А, а, предлагаю заседание секретариальной избирательной комиссии номер один а, считать открытым. Кто за данное голосование, за данное предложение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто задержался единогласно. Поскольку мы еще будем на вопросы а, рассматривать, которые касаются, в том числе окружной избирательной комиссии. Прошу членов Триториальной избирательной комиссии проголосовать за открытие заседания окружной избирательной комиссии номер один по одномандатному а, избирательному округу 1 а, по выборам статуса контактного собрания Санкт-Петербурга и Шестых созыва. Кто -то за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно. А, заседание наше продолжается после перерыва. Мы его открыли.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 На один из этих телефонов взял группу сотрудников, записал мои э, координаты, обещал, что э, тут же передаст. На заседании вы не имеете права слова на заседание, извините. Вы просто сейчас присутствуете, извините. Итак, э, в присутствии всех членов комиссии был совершен звонок, который зафиксирован э, в э, журнале «Телефонограмм» на рабочий телефон фирмы «Колдерс». Сотрудник, который представился, зафиксирован.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 Ну, так, звонка значит, слышим, значит здесь вам года, если я получил ответ. Мы здесь все. Я получил ответ. Ну, вот. Что, вы не могли перезвонить еще раз? Если вы вы смотрите, видите, что, что я вы не могу вы сейчас вы говорить. Значит, она перезвонить. Посмотрите, пожалуйста. Я не вижу входящих звонков. Вообще. Посмотрите, Ольга Значит, мы у нас идет заседание. Вы пожалуйста. Обвиняете. Я никого не обвиняю. Я смотрю в свой телефон и констатирую то, что у меня в телефоне. Давайте так.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 Понятно. У меня нет входящего, не принятого, ни никакого чужого. Там все пофамильно. Я, я, я не нашла. 15, 18, нет, ну уже, чтобы закрыть вопрос. Здесь, как бы, нет. Он здесь, Хорошо. он пришел. В любом случае. Итак, э, в стенограмме э, был звонок сделан, повторяю. Фирму Полдис был указанному телефону взял сотрудник, э, значит зафиксировал все информацию. Есть, да, звонил. Он пришел, он увидимся. Мы важно. Мы звонили, чтобы пригласить. Да, мы пригласили. В любом случае, да, да, да, да. Итак, следующий момент.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 Договор на изготовление только газет и других договоров на изготовление баннеров и листовок не а, предложено. А, никаких а, официальных документов, а, подтверждающих проценты и расчеты при при заключении договора фирмы «Колбис» не представлено. И а, представлены а, в письменном виде примерные расчеты а, рукописанные на заседании рабочей группы передаю слово председателю рабочей группы этим парень сделает продолжение предыдущего вот такого зачитывало на зачитывалось с момента вынесения конституционных изменений после чего централевич ушел чтобы мы про одит. А, прошу отложить в состояние комиссии, чтобы я мог представить документы, подтверждающие закон о действий. Также прошу пригласить на заседание представителей о одит. А, заседание рабочей группы по информационным спорам и а, вопросам информационного обеспечения выборов а, было принято на 27 июля 2016 года на в соответствии с пунктом 5 статьи 54 а, федерального закона, 60, 67 организации индивидуальными предпринимателями, не выполнившими условия, а, предусмотренные пунктом 1.1, той же статьи запрещается изготовление печатных индивидуальных материалов. Исполнитель не может быть принят выполнившим данным укорое, как и сведение о размере и других а, условиях оплаты приготовления печатных инвестиционных материалов тех которые были по заказу Шушева Александра Олеговича, исполнительного и не были, в санкции группы для этого конкурса, метод доставляя. Расчеты, вышеупомянутые, а, изготовленные печатные продукты ОУПО, а, изготовленные для Шуршева Александра Олеговича предъявлены не были, а, копии договора, не изготовления газеты, представленные Шуршеву Александру Олеговичу, а также в приложении данного договора, расчеты не содержатся другие договоры на изготовление баннера и листовок, чушевого Александра Длеговича, С учетом а, этого нужно будет заседание рабочего июля, 2016 года. Рабочая группа «Контакт» по имени вопросу обеспечения выборов» а, и будет принять а, следующий а, проект решения в административной части. А, голосование состоялось Александра Первое. Признать печатные ликционные материалы, представленные кандидатом в доказательном управлении Санкт-Петербурга, по в избирательному опыте номер 1 Александра Валерьевича Ушуршева, заходящим номерами 30 дробь 01.18 от а 4 июля 2016 года, 27 дробь 01.18 от а 13 июля 2016 года, 32 дробь 01.18 от а 4 июля 2016 года, изготовленными с нарушением требованиями 5 статьи 54 Федерального закона опустной гарантии избирательных из прав право на участие референдума граждан Российской Федерации. Второе. Запретить распространение указанных традиционных печатных материалов, представленных Шушевым Салам Олеговичем, вложить кандидата Шуршева, передать изготовленные тиражи, а, указанных традиционных а, материалов территориальных избирательных комиссий номер 1 а, для хранения до окончания избирательной кампании по выбору. Uh, предоставлено в Санкт-Петербургскую бюджетную комиссию представление о проведении проверки в связи с нарушением по порядка изготовления в частных условных материалов. Направить настоящее решение кандидату Санврадовича Шуршова. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной бюджетной комиссии. В контроле для исполнении настоящего решения положить на председателя к комиссии номер 1. Алиса Евгеньевна, пожалуйста, к копию протокола. Кому нужен обновленная копия протокола с дополнениями от сегодняшнего числа? Кроме кандидата, и да, договор шиши вам передали, шиши, расчеты, шиши. да, что предоставлено всемирно. Спасибо большое за замечание. Да, время передачи договора 10 часов 20 минут. Всего на свидании передан договор, а протокол не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 против решений против каких соображений Значит, имеется здесь формальная составляющая и та, которая ну, мотивы который, у которой законодатель формирует. формальная составляющая заключается в том, что <связывая> возник спор вот у меня перед глазами закон Санкт-Петербурга есть логичная статья в 67 федеральном законе вопрос в том, является ли список перечень материалов для услуги, должен ищет, и должен ли он являться исчерпывающим, то есть полным, или не должен? На мой взгляд очевидно, что он по техническим причинам не может являться полным. Причинами этим мы обсуждаем Изменение стоимости бумаг, ну, например, да, а принципиально разные тиражи, например, и все такое. Значит, мне кажется, что по этой причине принять э, полдис в том, что они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 а плохо у них получилось, у законодателей. плохо вышло, потому что одна типография напишет про один случай, другая про другие вот. Но, учитывая типа, то, о чем говорит представники типографии, то есть, что а, другие кандидаты будут иметь у них точно такие же права, я считаю, что это условие, собственно, все спасибо. Еще у кого-то есть наполнение, пожалуйста, экономите наполнение вот, к тому, что уже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 что там не все разместишь. Так а все и не нужно. Размещено-то было только какая-то основная, самая важная информация. да, И баннер, это, наверное, одна из важнейших этих самых информаций. Об этом не захотели разместить. Но тем не менее, какую продукцию изготавливали. Ради Бога. Пыталась комиссия проверить, по каким расценкам, которые представлены. И не получается, что вот именно по той стоимости это будет носить какую-то адекватную характер.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 Что мы здесь, по-моему, пытаемся и фиксировать. Спасибо огромное. Мы же не рассмотрели варианты того, что из 180 представленных организаций кто-то все-таки mm -hmm. дал перечень и в частности хотя бы баннеры установил их стоил. Зачем вам все в 180, когда мы Это сейчас смотрим конкретное конкретно. заявление? Это Конкретно рассматриваем конкретное заявление. Да, вот я и говорю, конкретное заявление. Мы вас услышали, Марина Николаевна, спасибо огромное.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 В других условиях оплата работы услуг не позднее, чем через 30 дней со дня официального прикрепления решения назначения выборов и представлений в тот же срок избирательной комиссии. А также изготовленные не в полном объеме на основании предварительных расчетов рабочей группы. Действие в соответствии с пунктом 7 статьи 56 Федерального закона Среди реальной избирательной комиссии номер 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного выбора номер 1 по выбранному депутату законодательного собрания Санкт-Петербурга, решила, первое, признать печатные информационные материалы, которые представлены кандидатом депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга по одному мандатному избирательному опыту номер 1 Александра Мария Галича Шушева за номером 70,0118 от 4 июля 2016 года, 31 от 4 июля 2016 года, 27.01.18 от 13 июля 2016 года и 32.01.18 от 4 -16 года изготовленными с нарушением пункта 5 статьи 54 федерального закона об основной гарантии избирательных прав и на в референдуме граждан Российской Федерации. Второе. Запретить распространение указанных агитационных печатных материалов представленных Александром Олеговичем Шушевым, кандидатом Законодательного Собрания по не мандатном избирательном округе номер один по выборам депутата в законодательном пограничном Петербурге созыва. Предложить кандидату Александру Олеговичу Шушеву передать срок. Время обсуждается. У нас в проекте решения было 11.00, но сейчас уже пол 11.00, это нереально. Предлагаю 14.00. Вам хватит время, Александр Олегович? 15.00 доехать до дома, вы здесь живете, полгода рядом. Итак, 14.00. Предложить кандидату Александру Олеговичу передать срок до 14 27 изготовленные тиражи указанных агитационных материалов в избирательной комиссии номер 1. Направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию представление о проведении проверки в связи с нарушением область, о порядка изготовления агитационных печатных материалов. А, в случае непредоставления а, неисполнение данного решения э, и не предоставление э, материалов, продолжение распространения э, указанных в э, решении материалов, тогда уже со составлять протокол о административных нарушениях и уже тогда э, обращаться в э, полицию. Далее э, направить настоящее решение э, кандидату Александру Олеговичу Шучу.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 Yeah, I'm looking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 ТИК-УИК, хранение открепительных удостоверений в резерве УИК-ТИК и погашение неиспользованных на удостоверений ТИК. А, рабочая группа а, включала представителя партии Справедливой Россия» беседскую Дарью Игоревну. И в связи с объемом а, предлагаю количественный состав данной рабочей группы увеличить. Было три человека, сделать четыре, потому что у нас стало больше. То есть мы можем более пропорционально разместить. Итак, предлагаю Писевскую, Дарью Игоревну и состав рабочей группы логично исключить, Белоненко, Марину Николаевну и Венчарову Анну Александровну включить в состав рабочей группы по контролю за открепительными удостоверениями по полной программе. Кто за данное решение... Она, Я смотрю, на головой махает, не махает, поэтому кто за данное решение, прошу голосовать.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 А, следующая группа э, по контролю э, за использованием ГАЗ-выбором фрагмента газ комплекса, в автоматизации Добавить глушится Павла Николаевича, поскольку юрист Кто за данное решение, прошу голосовать Кто за, кто против, кто воздержался Вы да, не дали слово, по поводу ГАЗ-выборов Но ну, давайте все-таки раз Выгласок, Павел в а. Еще группа есть по газам. Вторая, а. да, уже контрольная группа по поводу информации задачи контроля строительных фондов и ГАЗ-выборы. А, исключить Бергер и вместо Песецкой добавить сделанинку. Кто, кто знает, кто против, кто воздержался единогласно. У нас всего семь рабочих групп. Две а, содержат полностью всех членов с решающим голосом без исключения.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 Всем выдать, чтобы могли люди общаться. Да? Фактически, повестка дня у нас вся исчерпана. Кто, кто за то, чтобы закрыть заседание сервис-избирательной комиссии номер один, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Кто за то, чтобы закрыть заседание?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 А, и у кого есть информация по дежурству, по работе, а, пожалуйста, предоставьте Полину Сергеевну. Полина Сергеевна, Балина Сергеевна а существует уже окончательный из 10 человек а, список с телефонами. Сейчас распечатает. А, очень прошу пару минут.